Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт на Хэллоуин. Жутковатое зрелище! Поэтому, если тебе интересно, оставайся со мной, не забудь подписаться! Для начала мне необходимо приготовить бисквит. Мне понадобится 9 яиц. Я уже отделила белки от желтков. Буду взбивать на планетарном миксере. Минут 10-20 я буду взбивать белки, постепенно добавляя сахар. Затем по одному желтку буду добавлять в общую массу. все яичную массу я взбила с растительным маслом добавила 100 грамм здесь у меня 9 столовых ложек вот таких с горкой муки бисквит можно приготовить абсолютно любой так что тут заморачиваться по этому вопросу не стоит делим на две части в одну часть добавлю две столовые ложки какао добавлю пару столовых ложек размороженной клубники. Готовила две формы и отправляю в одну из них шоколадный, и во вторую клубничный. Шоколадный бисквит уже готов. Заворачиваю пищевую пленку и отправляю в холодильник. Второй тоже готов. То же самое отправляю в холодильник. Я пока займусь бисквитом. Мне необходимо его нарезать на коржи. Коржи разрезала. Я буду использовать 4 коржа. Я придам форму округлую в виде черепа. Здесь у меня диаметр пески 18 сантиметров. И я начну сборку. У меня готов уже шоколадный ганаж. Немножко у меня жидковат. То, что мне необходимо пока. Пропитываю коржи. Пропитку можно использовать абсолютно любую. И выкладываю часть крема. Я возьму немного обрезка, добавлю сюда крем, сделаю пластичную массу и доформирую, сверху покрываю черновым слоем крема. Перенесла торт на подложку с салфеткой. И оставшийся ганаш я перекладываю в кондитерский мешок и небольшой уголок там отлиза, буквально пол сантиметра. И сейчас отправляю в морозилку буквально минут на 10-20. Возьму полторы чайной ложки желатина и 10 ложек холодной кипяченой воды. Перемешиваю, даю набухнуть, постоять. Желатин набух. У меня есть немного, я отцедила косточки, убрала размороженную клубника. Соединяю и подогреваю в микроволновке. Я процедила, убрала лишние желатинки которые не растворились, цвет мне немножко не устраивает, поэтому я добавлю чуть-чуть буквально красного красителя. Вот такой цвет более реалистичный получился. Жду немножко, чтобы у меня все-таки стала комнатной температура смесь, так как она жидкая сейчас, как вода, и очень быстро стечет с моего торта. Поэтому и жду, достала торт из холодильника, а теперь покрываю его желатиновой смесью с помощью кисточки. помощью я написала также слово БО. Вот такой получился у меня торт. Устрашающий, просто жуть. Но я давно хотела сделать что-то похожее. Вот наконец-то получилось. Сейчас я здесь еще сделаю отверстие. И у меня есть вот такой шприц. Я его сюда вставлю. Залью. В принципе, всем готово. Я не скажу, что прям я заядлая фанатка Хэллоуина. Нет, это просто еще одна тема для размышлений, еще одна тема для экспериментов, еще одна возможность а, что-то реализовать. И, в принципе, я думаю, у меня получилось. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте здоровы, берегите себя. Всего вам самого доброго. Пока-пока!